Приветствую всех на моем канале. С Вами Ирина. Сегодня я буду делать бантик для маленькой Кармы. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла отделочную ленту, ее ширина 2,5 сантиметра. И состоит она из атласной вставки и органзы, а также отделать на блюрексовой нитью. Еще взяла обычную атласную ленту черного цвета. Из этих лент я нарезала две пары отрезков по 24 см. Срезы я обработала огнем и спаяла ленты между собой. одну деталь я уже сделала она имеет вот такой вид и теперь я покажу как это сделать для начала складываем ленту вдвое выравниваем края лент и булавочкой отмечаю середину Теперь свожу края лент и накладываю один на другой. Вот таким образом. А отметку располагаю напротив уголка, который вы видите с правой стороны. Вот так. Теперь край ленты совмещаю с уголочком. Справа вы его видите и слева вот он. Такое положение ленты я зафиксирую булавкой. Вытолкну вверх правую петельку. Вот так поправлю и левую для того чтобы бант был красивым нам нужно выложить эти детали так чтобы они были абсолютно одинаковым как это проверить либо визуально Либо применить старый дедовский способ, сложить детали лицо к лицу и посмотреть, все ли у нас совпадает. Вот здесь нужно подправить немножко и примять пальчиком, но слегка. Все, теперь наши детали абсолютно одинаковые. Можно собирать бантик теперь я буду сшивать его иголочка с ниткой поправляю ленту захватываю обе ленты и шью вдоль кромки Точно так же я сшиваю вторую деталь. Все одинаково. Еще мне понадобилось 2, 2 пары отрезков по 10 сантиметров. Из этих отрезков я сделаю еще 2 простые петли. Я их буду складывать вот таким образом. У меня левый край дойдет до середины второго конца ленты. И здесь я правый край накладываю на левую, сшиваю его в этот край. И петелька готова. А с этим отрезком немножко по-другому здесь я уже левый конец ленты накладываю на правый тоже доходя до середины тоже сшиваю моя черная лента плохо окрашена качество не очень хорошее, и лента красится у меня уже и руки черные и нитка тоже черная Вот получились такие петелечки, а на этих деталях я обрежу лишние кончики, они нам не нужны. Срезаю и оставляю пенек длиной не больше полусантиметра. Вот теперь я его оплавлю. И точно так же сделаю на второй детали. Теперь я деталь поворачиваю нижней стороной к себе, наношу горячий клей и подклеиваю заготовленную одиночную петлю. Ее тоже нужно приклеить правильно. Не перепутайте, где нижняя часть, где верхняя. Вот красная часть ⁇ это верх. Получается вот такая половинка бантика. И делаем также со второй частью бантика. Теперь наношу клей на центральную часть и склеиваю обе детали. Для обработки середины банта я Возьму отрезок черной ленты длиной 11 сантиметров. Теперь эту ленту я складываю вдоль пополам, срез оплавляю огнем. И подклеиваю к центру. Этот бант можно поставить на зажим для волос, ободок, повязку. Этим бантом можно украсить шляпу или панамку. Остается расправить все петельки. Измерить бантик. Длину он получился 8 сантиметров. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Надеюсь, мой урок вам будет полезен. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, и тогда вы ничего не пропустите. С вами была Ирина. До новых встреч!